Всем привет! Вы на канале Мусина Стрит, меня зовут Татьяна Мусина и сегодня я нахожусь на территории строящегося космодрома Бока-Чика, Space Бока-Чика, так это называется. Кто смотрел наши предыдущие репортажи знает, что обозначает Бока-Чика. Ну а кто не знает, подписывайтесь на канал, пишите комментарии вы будете в курсе всех событий. Что я хочу сказать сегодня? На самом деле мы следим за событиями, которые здесь происходят. И вы знаете, интенсивность работы просто восхищает. Каждый день происходят какие-то большие подвижки. То есть каждый день я смотрю... Вот, например, два дня назад я смотрела живой эфир, когда проходил тест топливного бака, вот он стоит, вот он, вот я пальцем показываю, вы увидите, да, вот это он, значит, что они делали, они насыщали его давлением, они тестировали э, топливный бак СН-7, они насыщали его э, давлением и, и наблюдали, взорвется он или не, или не взорвется, я просмотрела три часа живого э, лифстрима, но а он продолжался 7 часов, но не взорвался. <смех> так что все хорошо. А, вчера мы видели, что подвозили большую, а, это называется лекс, то есть большие, большие ноги к СН-9. А, то есть это уже а, новый старшип готовится к СН-9. В общем, здесь проходят, вы знаете, ну вот настолько интенсивная работа, что э, мы восхищаемся вот этой интенсивностью, э, наверное, это сопряжено с э, мотивацией самого Илона Маска, да? человек просто кумир, <гумир> кумир настоящего времени, э, человек, мотивация которого э, заселить другие планеты э, и, как, и сделать это как можно быстрее. Вот, вот что самое мы удивительное, я смотрела его конференцию недавнюю, и он на полном серьезе считает, что как можно быстрее нужно это сделать. очередного корабля должен был быть а, вчера, но у нас вот, а, вы видите, большой ветер и штурмовое предупреждение, а, мы должны подождать, потому что а, безопасность прежде всего. И как вы видите, смотрите... А, Затоплена большая часть э, суши, прилегающей к космодрому. И, в общем, это очень красиво, но не знаю, как к этому относится руководство, э, руководство SpaceX. Э, потому что вот эти заливные лиманы, о которых, кстати, мы тоже говорили, помните в первом видео? Вот они как раз и полны водой. Так, что случилось? Ну, что такое? Так, я прошу прощения, что что случилось? Ну, так, я прошу прощения, ребят, на самом деле я не одна сегодня. Сейчас расскажу, сейчас объясню, в чем дело. Сейчас покажу, кто у меня тут. Так, ну что случилось? Что? Что здесь происходит? Ну, ну что? Ну что? Знакомьтесь вот это вот первое существо, которое которое я люблю, Обезьянский кот Марс, первый, так, вторая Тася, так, ребята, будем кричать, будем кричать, отправлю вон сейчас, Илону маску отдам, полетите как белка со стрелкой, ясно? должна объяснить. На самом деле, сегодня мы ездили на э, делать прививки, у нас оказалось время. Мы решили быстренько заехать на космодром, снять, снять репортаж. Вот. Ну, товарищи не могут терпеть. Вот эти товарищи, они не могут терпеть. Да, вот им обязательно нужно быть в центре всех событий. Да? Марс. Ну вот, знакомьтесь. Марс собственной персоной. Марс, полетишь на Марс или нет? Хочешь на Марс? Марс не хочет на Марс. <свят> То есть и на Марсе будут яблони расти, как говорилось в нашей советской песне. Но, к сожалению, кто их будет сажать яблони? Вот что-то я, у меня большие сомнения, что это сделаем мы. И вот, ребята, на самом деле, хотела вас спросить, напишите, а что вообще Россия, какой наш ответ Чемберлену? мы готовим что-нибудь или нет? Что там думает Роскосмос? Что думаете вы по этому поводу? Пожалуйста, напишите, мне будет очень, очень интересно. Хорошо?